приветствую вас на канале сквозь терник звезды меня зовут ярослав и сегодня я расскажу о такой штуке как сложный процент покажу вам калькулятор и мы с вами посмотрим как им пользоваться это очень классная штука и сейчас расскажу для чего она нужна я занимаюсь инвестициями в интернете как и многие мои зрители которые смотрят канал и очень часто калькулятор сложного процента Перед нами вырисовывает картину, а какой доход у нас итоговый вообще будет за определенный период при имеющихся процентах. Допустим, мы вкладываем свои деньги, инвестируем в какой-либо проект, будто даже это банковский депозит. И мы хотим узнать, а сколько у нас по окончанию, когда этот депозит отработает, будет денег. Возьмем, допустим, мы 1000 долларов. За период мы будем брать месяц. Допустим, мы вкладываем свои деньги на год. Это 12 месяцев. И доходность за один месяц, допустим, это будет 2%. Конечно, банки таких процентов не дают, но проекты инвест проекты в интернете зачастую такие проценты дают это очень распространенное явление даже если мы возьмем последний проект в который я зашел там процент в сутки от 0,7 до 2 процентов в сутки и допустим мы хотим перед собой видеть картину а какой будет итоговый наш заработок если мы на год положим тысячу долларов под 2 процента тут еще есть такая строка до вложения каждый период но давайте пока рассчитаем без нее а люди, которые не сталкивались с ложным процентом, скажут, ну какой будет доход? Доход будет 24%, потому что 12 умножить на 2, 2% это доходность каждый месяц, будет 24. Но если мы нажмем кнопку рассчитать, то мы увидим, что на самом деле доход составит 25,36 за весь срок. Итоговая сумма у нас будет 1268 долларов 23 цента это с учетом того что первоначальный депозит который мы вложили вот первый месяц по нему пришло начисление 2 процента и эта прибыль которая 20 долларов, она также идет в начальный депозит. То есть она к нему плюсуется, и уже от следующей суммы идет начисление. А теперь давайте посмотрим, как изменится эта сумма, если мы еще каждый месяц будем докладывать 10 долларов к своему депозиту. Мало того, что у нас и так происходит реинвест каждый месяц, то есть начисленные проценты, они падают в депозит, и от этой суммы уже в следующем месяце происходит начисление. Давайте посмотрим, как вообще сложный процент поможет увеличить наш депозит и естественно нашу прибыль сейчас чистая прибыль у меня 268 долларов давайте посмотрим что будет если каждый месяц мы еще будем докладывать 10 долларов просто к нашему депозиту нажимаю рассчитать и тут мы видим что общая сумма вклада у нас будет 1100 долларов а прибыль составит если мы вычтем из итогового баланса 1400 минус 1110 это получится 290 долларов то есть докладывая каждый месяц всего лишь 10 долларов мы получаем еще плюс дополнительный доход около 40 долларов если же мы возьмем 100 долларов то с инвестицией в 2200 долларов у нас получается чистая прибыль ну это инвестиция 2200 долларов с учетом того что то каждый месяц мы еще будем десяточку сюда добавлять. То есть 1000 первоначально. И потом 11 месяцев мы добавляем по 100 долларов. Это 1100 долларов. В итоге мы получаем 200. И таким образом из 2600 мы вычитаем 200, получаем 509 долларов чистой прибыли. Вот такие результаты показывает сложный процент. Конечно, если мы возьмем количество периодов еще больше, то прибыль за все это время у нас будет, вот если за первый год мы 500 долларов плюсанули, то за два года прибыль будет не 1000 долларов. А давайте посмотрим, сколько на самом деле будет прибыль. Мы берем 23 периода, в которые мы докладывали по 100 долларов, это получается 2300 долларов. И прибавляем начальный депозит тысяча долларов 3300 долларов мы вложили а итоговая сумма у нас получается 4650 долларов тем самым мы имеем прибыль 1350 долларов то есть еще за весь год мы получили прибыль плюс 350 долларов это все только за счет сложного процента таким образом очень кстати классно на что-нибудь собирать например вы хотите купить себе какой-то товар за определенную сумму денег даже допустим если он стоит 4650 долларов то поэкспериментировав в калькуляторе сложного процента вы можете понимать что если через два года вам нужен товар за 4650 долларов то вам достаточно всего лишь вложить 1000 долларов в какой-либо инструмент который будет приносить 2 процента в месяц и потом ежемесячно докладывать туда по 100 долларов и к концу срока по истечении 24 месяцев у вас на счете будет лежать сумма равная 4650 долларам у меня все